как бомбу, берет, как ежа, как бритву обоюду да острую, берет, как гремучую в двадцать жал, змею двух ростаю. С каким наслаждением жандармской касты я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгроз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись, любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин дубликат бесценного груза. Читайте! Завидуйте! Я гражданин Советского Союза!